Ко мне! Есть! Постройте отряд! Есть! Построить отряд! Отряд стройте! Есть! Смирно! Товарищ командир отряда! Отряд построен! Вольно! Вольно!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 А по секрету я был уверен, что в такую погодку они и за пять часов не справятся. батариста молодцы, орлы. Так чего ж ты бушевал? Я о на будущее. Думаешь, Комдив нас похвалит? Ведь у нас аварии в привычку войдут. Ксюв Петровна, мы опоздали? Как хочешь, Комдив. А я твоих офицеров разнесу. Велено было прийти к девяти. Мать. А ты их отдай под суд. Конечно, да. я их своим судом. О, да. Лежу, выручайте товарищи. Есть. Соль Петровна. Петровна, разрешите выразить предварительный восторг по поводу предстоящего пира. Вы знаете, особенно меня волнует хворост, приготовленный вашими русскими. Вы знаете, невольно вспоминаются популярные стихи. лежу поднимается медленно в гору лошадка везущая с хворостом воз. И если это про ваш хворост, то... А откуда ты его взял? На вашем камбузе.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 Лезал рыча домашний пес, Ребята малые ругались над хладным трупом мертвеца. В преданиях вольности остались Позор и гибель беглеца.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 за нашу любимейшую, несравненную общую маму Соня. Я мама, это да не твоя. Как я могла родить такого бородатого урода? Ай-ай-ай, мама Соня. Нехорошо отказываться от своего бедного бородатого урода. Да, мама. Нет-нет-нет, а? нет, нет, нет, не дети до дна. Дети, дети, дети, уговаривайте мамочку. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до пей до пей до пей до дна. Жулики вы, мои милые, ну до чего ж я вас всех люблю. Хватит спаивать, пошли к столу. Ну да. Маму уговорили, уговаривайте бородатую. А вы что же молчите, Боровский? А ну-ка тост, что-нибудь с огоньком. Есть. Товарищи.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 но мы здесь не лужи. Значит, все против. И ты, дед? Да. Слава. Что же на такое?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 Бегни, моя звезда, Гори, звезда приятная, Ты у меня одна заветная, Другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная,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 Звезда любви, звезда волшебная, Звезда любви прошедших дней. Ты будешь вечером, Незабвенная, В душе измученной. Вам нравится? Очень. Удивительно, у него подлинная манера цыганского пения. Он и есть цыган. В кабинете моя сумочка, принесите, пожалуйста. Мой корабль. Мой корабль.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 Нес мой друг от рану, вернулся, да не забыл, И пусть мне в награду за сердце подавил. Бусы ярко горят и шумаются, Мне о счастье, говорят, переливаются. Эх, сверкайтесь смелей, бездответные, Сердцу станет веселей моей приветные. Полонал я новой силы В любимой стороне И видит друг мой милый Как радуга и на мне узлый Я Как горят, прижимают Мне счастье говорят, переливают Эх, Эксверкайте, сверкайте, сверкайте, привет, привет, привет, привет, привет, привет, привет,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 Летят. Ну, я пойду. Куда? Домой. Поздно уж. Не дури. Нельзя, бомбить буду. Я не боюсь. А потом я привыкла. Привычка привычкой, а зря не лезь. О, забыла.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 Налетел девятый вал, будет ведьмой с лица. Тот, кто в море побывал, смерти не боится. Басана, басана, басана, басана, басана, до самого басана, басана, Приценят, басана, Эх, басана, да не в нас, басана, мимо, на это Максимов. Десять миль нардозный от мыса угловой. Неужели упустим караван? Не уйдет немыток Максимов. А да, как же. Своего не отдам. На его курсовой 40. Три циклата. Немцы. Они. Так. На ловца и зверь бежит. Есть? Передать сигнал. Вижу противника. Есть. Передать сигнал, вижу противника. Разрешите дать вызов Максимову. Что? Разрешите сообщить координаты Максимову. Максиму. Добро. Сообщу сам. лейтенанту Максиму. Есть передать капитану лейтенанту Максиму. Ну, дед, борода. Атака. 180. Вы слышали, точно! Точно! Я Боровский! Не знаю! Товарищ командир отряда! Справа на траве разрыва! Все, что могли. Но откуда эсминцы? Откуда? Немцев упустили. 215-й погиб. Торпедные катера первого отряда. Эх, чуть бы пораньше. Капитальный лейтенант Максимов запрашивает, нуждаемся ли в помощи. Отвечайте. В помощи не нуждаемся. Караван ушел курсом сюрприз. Есть. Значит, по-вашему, все правильно.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 и девять мотоводов. Слышали? А знаете, какой груз вы упустили? Не знаете? Эрсерсовскую дивизию, которую немцы бросили для задержки нашего наступления. А главное, горючая. Понятно? Вот ваши успехи, герои. У вас есть вопросы?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 Прелу философию подводишь. Трибунал разберет. Трибунал? Войдите. Какая толкота вам была указана? 34.05. Его вы вышли точно? Не могу это утверждать. Но до сих пор не ошибался.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 Дать отряд старшему лейтенанту Лишеву. Мне сдать отряд? Да вам. Разрешите выполнять? Выполняйте. Держите себя в руках.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 а потом в моряки попал. Видно, кровь потянула Моряк моряки, тот же кочевник. Я на полярную звезду еще из-под цыганской орвы смотрел. Вот она меня и смонила. А в усы ярко горят, приживаются. Мне о счастье говорят, переливаются. Эх, какая здесь смелее, красноцветная. Сердцу станет веселей, мои приветные. Эх, как в усы ярко горят, приживаются. Мне о счастье говорят, переливаются. Эх, Борис, как гляну я на твои бледные клиши. Ну, давай хоть выпьем. У меня осталось полбаллончик пикирующего марки 88 Запах загробный, но крепость нормальная. Хочешь? Я в это то дни пить не любил, а в беде и подавно. Тоскуешь? Тоскую. Тоскую по морю, по походам, по работе.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 Пас навестить. Прошу садиться, товарищ Тарворона. Спасибо. Разрешите? Разрешаю. Разрешите идти? Идите.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 Чуть не забыл. Меня просили передать тебе приглашение. Кто? Одевайся.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 Я не конюх, ты не помещик. Слушаюсь. Разрешите идти. По косой тропке идешь, Саша. Любя, говорю. Елена Васильевна Горелова.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 Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошла. Ты помнишь, Алешу изба под Борисовым, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в солопчике плисовом, Весь белым, как насмерть смерть одетый старик, Ну что им с?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 Да, да, вы. Мне же неудобно, товарищ капитан второго ранга, весь план разработал Максимов. Все утверждено адмиралом, точка.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 Радист не виноват, Женя. Неверные координаты дал Максимову я. Ты? Саша, но ведь это преступление.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 На собственную красу. Загляделся, вот голова и закружилась. А вот встряхнуть его как надо, чтобы муть из глаз вылетела. А что натворил от работы? Правильно, дед. Он виноват. Виноват? Да. Потому что думал, победители не судят. А мы победители судим строже, суровее. Вот. А все же напрасно помиловали. Кто это сказал? Я, товарищ капитан второго ранга. Так.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 Дени! Дени! Товарищ Дени! боец, водите сюда Боец штрафной род Боровский явился по вашим приказанию Здравствуйте, вас со взрывом все в порядке? Так точно Добро Разрешите идти? Идите Разрешите спросить? Да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 Теперь на смерть идет очиститься, Правильно. Елена Васильевна, сюда, пожалуйста. Вы подождитесь, я быстро, мигом. Хорошо. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Ну вот, пришло время прощаться. Уезжайте, Елена Васильевна. Да. Кончились концерты, надо ехать. Жаль, остались бы. Да. Да. Мне тоже жаль. Я успела привыкнуть к вам. И мы к вам. Вы, Елена Васильевна, и не знаете, какой вы для нас значение имели. Вон, Будков-то, опять стихи писать начал. Стихи? Я ведь перед войной писал Елену Васильевну. Мечтал поэтом сделать. А теперь, а вы напомнили, спасибо вам за все. Вам спасибо за любовь, за ласку. Благодарим вас. Верес! Вольно. Что это вас за церемониал? Благодарите друг друга. Да ведь, когда расстаются друзья... Расстаются...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 Один за всех! И еще прошу помнить, товарищи, что Родина смотрит на каждого из нас, даже тогда, когда мы деремся в тьме и туване. Я уверен, что с поставленной перед нами задачей мы справимся на отлично. Нашему флоту Ура! Ура! состав покатирал покатирал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 Herr Major, wie steht es mit der Fliegerabwehr des Schiffes? Zwei Flieger-MGs acht dann, zwei Flieger-MGs auf dem vorderen des Schiffes. Alles klar. Gott, Hoffmann! Herr Major, wie ist die Verpflegung geregelt? Verpflegungsauskauf für 19 Uhr vorbereitet. Gut, kriegen Sie ab. Herr Lammersheim, was haben wir sonst noch? Wer noch der eine Punkt? Hauptmann Hagen, bedachte ich ihn betreffend. Meister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 Смотрю, товарищ командир отряда. человек в море, за него пьют старый тост. За тех, кто в море.